Наху ты Здесь давит туба Джони, представляет вам, заладит за ушей. Наверное сейчас собачники. Сейчас бы собачники это не одобрили. а Снимаем новый фильм «Собака без головы» Ты похитил мою голову! Он кусает меня! Собачка, не плачь, они все сволочи. Крупным планом я возьмем. Блин как броху. <свят> И <снимаем> да? <бед. свят> Дело было вечером, делать было нехуя. <свят> Планшет сел. Денег нет Машин не работает Дотолкали да кое-как нахуй До Судова Нахуй так делать, Спалил нахуй Как накопить вот на такую беленькую машинку Большая такая Басая, басая, такая машинка. Вот сидим, ногти чистим. Вот, Валера, если ты ближе к середине ног руку положишь, там будет видать. Читать. Чем ты занимаешься? Покажи руки. Блять, другой стороной. <вих> ладошки покажи. <свыч> Крупным планом ладошки. Есть ли там? Покажи ладошки. Ты уж хуй показать. Блять. <связ <licence> <связаш> <связан> Давай проверим, сколько просмотров будет. <а <-п selves связано> Ой, снимай нахуй. <связано> ты сам сказал, хер показать хочешь. Я так тебе технично просто послал. Бессовестный. Ты не твой... понял, что ты Нет. Друга, послать так, как ты мог. Ан, пиздо вас. Интересные вы какие-то. Так, грушевый. Вот, напиток грушевый. Не трогай, говорю. Напиток безалкогольный. Состав вода. Снап, <смех> я служу. Сохор. Ва-ва-ва, пошло дело, пошло дело. <смех> Спалилось ли <лесбиярочка>. сберчик? <смех> Что слышишь? Камеру нахуй убери. Ну чё ты так, а? Я из тебя сделаю звезду. Хочешь? из себя сделай нахуй. Звездой не хочешь быть? Телеэкрана, а? Блогером станешь. Бл да, будешь блогером, слышь. что -то блогер тот человек, который снимает нервы с Нет. Да. Посвяща освещает. Освещает. Освещает. Да. Ты будешь рассказывать. Вот. Ваши комментарии. Все в Да. Это комментарии кто это. А дай. Блять, взял забрал. Блять, крупным планом, блядь. Ну. Как правильно брить ляхи Эпилятора не хватает Я с тебя брою нахуй Не ну а что там Всё сиди ровно Всё сиди, сиди ровно Правильно, не надо наклоняться ну ладно, на этом мы заканчиваем этот сюжет. Сезон дебилизма. Дал байбизма. Отупление. Отупление. Жарко, да? Откроешь ну Без спалива. Кобелев. А может, сучка? Белк. Как ты это понял? Ты ему подход заглядывай. Бибелек, я брал покупал. Вот этот кобелек. Почему кобелек? Рома дебил. Куда как ходил? Блин, какой-ля психоит. Коля психоид. меня не ломай, нахуй. Нет, говорит, нет. Кабелек, блядь. Каска университета. Они выяснили, что работа стоит.